Речь идет о нападении на женщин. Речь идет о нападении на цветных женщин в Соединенных Штатах Америки. Не говорите мне, потому что я не получил ни одного. Моей жизни угрожала опасность. Не приходите сюда и не обвиняйте нас в антисемитизме. Посмотрите в свое зеркало, прежде чем когда-либо приходить сюда. Время истекло. Я не позволю себе молчать. Конгрессмен Амар, мне очень жаль, что наша страна подводит вас сегодня в этом зале. Демократы расстроены после того, как Палата представителей проголосовала за исключение конгрессмена Ильхана Амара из Комитета по иностранным делам. Республиканцы выполняют свою клятву привлечь ее к ответственности за серию антисемитских комментариев. Белый дом готов поддержать Амара. Она очень уважаемый член Конгресса и принесла извинения за комментарии, которые она делала в прошлом. Это политический трюк, подобный несправедливому удалению республиканцами Палаты представителей других ведущих демократов из ключевых комитетов в последние недели. И медвежьи услуги американскому народу. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти говорит что этот шаг не был связан с партийной политикой и призывает к справедливому процессу в будущем. Я думаю, что мы должны сделать, это включить в правило, что здесь есть кодекс поведения, так что если есть какие-то проблемы, я двигаюсь вперед. Каждый член Конгресса несет ответственность за то, как он себя ведет. Позвольте мне закончить. Мы несем ответственность за то, чтобы сообщить им, что это такое и каков надлежащий процесс на двухпартийной основе, чтобы мы могли с этим справиться. Кэсси Матли, бывший заместитель пресс-секретаря Хасе, рада видеть вас обоих. Кэсси, сегодня второй день. Демократы, как вы видели, очень злы. Если это день, который заканчивается, то именно поэтому отряд проводит драматические атаки. Эрик Суолвилл, возможно, захочет пересидеть это время. Кевин Маккарти поступает правильно. Мы не только наказываем участника за серию неуважительных комментариев, но и налаживаем дальнейший процесс, чтобы это не могло быть политизировано в будущем для привлечения участников к ответственности. Если они собираются делать подобные замечания, они представят перед комиссией и скорректируют правила палаты представителей таким образом, чтобы они были расследованы их коллегами и приняты решения. Это правильно, что мы поступаем в будущем. Это не то, что сделали демократы на прошлом Конгрессе, когда они волей-неволей удалили республиканцев из комитетов, которые им не нравились. Вы говорите о Марджери Тейлор Грин. Было много беспокойства по поводу того, как это будет развиваться в будущем, Хасе. Я бы предположила, что идея наведения порядка на двухпартийной основе является ничем иным, как позитивом для обеих сторон. Давайте, однако, рассмотрим, насколько злы были эти женщины. Вы видели, что там тоже был замешан Эрик Соувил. На этой неделе Хан Амар пришел и сказал, что речь идет о расе. Но Адам Шиф и Эрик Соуэлвилл не являются цветными людьми, о которых мы знаем. Итак, вы знаете, что и здесь вы наблюдаете некоторую виктимизацию. Послушайте, я не всегда согласен с Александрией Акасио-Кортес, но согласен с ней в том смысле, что когда ее жизни угрожал член республиканской партии, где было наказание. Мы этого не предвидели. Я действительно думаю, что это важно, и я соглашусь с Кевином Маккарти, что нам нужно работать с демократами, чтобы выработать стандарт поведения. В Конгрессе становится беспорядочно, когда дело доходит до этого процесса. Я думаю, что это важно. Я не рассматриваю отстранение представителя Амара как повод для опроса СИЗМД. Я думаю, что это политическая месть. Разделенной стране не поможет, если она скажет, что стала жертвой расовой дискриминации по другим причинам, когда вы назвали еще пару возможностей. Антисемитские высказывания перекрывают все это. За несколько дней до выступления президента Байдена о положении дел в Союзе газета Wall Street Journal выступила с этим предупреждением. Наши политические партии испытывают трудности. Демократы не нуждаются в помощи. Республиканцам нужна согласованность действий Результаты опроса New Fox Политические разногласия занимают третье место среди главных проблем избирателей 78% говорят, что они чрезвычайно или очень обеспокоены этим Давайте вернемся к неоднократным обещаниям президента Байдена Президент Байден, вся моя душа в этом, в том, чтобы объединить Америку, объединить наш народ, объединить нашу нацию. Как я уже говорил в ходе этой предвыборной кампании, я буду президентом для всех американцев. Если я буду избран президентом, вы услышите, что я не разделяю вас, а пытаюсь объединить. Третья причина, по которой я баллотировалась, заключалась в объединении страны. Для объединения. В новой статье утверждается, что Байден никогда не пытался объединиться или стать президентом единства. В ней говорится о том, как он демонизировал тех, кто выступал против повестки Дня Левых. Хасе, вы первый. Президент имел большинство в Сенате и Палате представителей. У него был Белый дом. Он все еще это делает. Почему он не мог руководить с большим единством? Что у него пошло не так? Ну, я думаю, что республиканская партия, к сожалению, Харис, они не были в большинстве. У него было все это. Позвольте мне сказать вот что. Демократы были в большинстве, и почему мы приняли законопроект об инфраструктуре, законопроект о ветеранах, чтобы помочь ветеранам, и вы называете это этот президент. Позвольте мне сказать вот что. Некоторые из них были двухпартийными. Да, Байден принял больше законопроектов, чем Трамп и президент Барак Обама. Так что этот президент войдет в историю как объединитель, когда дело дойдет до его создания. Некоторые республиканцы поддержали этот законопроект не в том количестве, которое я хотела бы видеть. Страна очень обеспокоена тем, что они не могут поладить. Они себе этого не представляют. Почему он не может объединить людей? Я слышала о законодательстве и политике. Тогда он должен быть в состоянии это сделать. Но он не в состоянии. Кэсси, по мнению Хассея, если президент Байден смог принять все эти законопроекты, то это потому, что республиканцы были теми, кто настаивал на этом двухпартийном подходе и добился чего-то. Но в целом то, что мы слышим от. Американский народ устал от выхода к Вашингтоне. В нашем разговоре пару минут назад конгрессмены тратили свое время вместо того, чтобы решать вопросы, которые помогают американскому народу. Решение, вероятно. Находится не в Вашингтоне. Вы видели, как губернатор Десантис отказался от новой учебной программы и изменил ее. Компания, в которой я работаю – это то место, где люди могут тратить свои деньги в соответствии с их ценностями. В отличие от необходимости постоянно иметь дело со всеми этими политиками, американский народ борется и просит лидеров которые будут работать над наиболее важными для него вопросами и их ценностями. Мы не слышим этого прямо сейчас ни от президента Байдена, ни от Конгресса в Вашингтоне.